Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Сегодня я хочу представить вам проект дома ЗПК-167, норвежский, навеянный мотивами скандинавской архитектуры. Представляем проект дома ЗПК-167, норвежский, в норвежском скандинавском стиле. Отличие от проекта ЗПК-170 шведский – в другом фасаде, отделке и совершенно другой планировке. Как и в проекте шведский, изюминка дома – фасадное остекление, которое в зависимости от расположения коттеджа на участке может как давать в дом естественное освещение, достаточное, чтобы реже использовать искусственный свет, так и позволить любоваться видом на хвойный и смешанный лес, если участок находится у леса. Правую часть первого этажа занимает кухня-столовая, объединенная с гостиной. Здесь удобно принимать гостей и обедать всей семьей, выходя на террасу прямо из гостиной. Второй выход на наружную террасу оборудован из кухонного сектора. Также на первом этаже имеется компактный санузел и смежная с ним котельная. На втором этаже спроектированы три спальни. Хозяйская оснащена отдельным санузлом. Также здесь расположена и общая ванная комната с окном. Спальные комнаты разделены холлом. Приезжайте в наши поселки и вы можете воочию увидеть все эти проекты, реализованные в жизни, на уже готовом ландшафте наших прекрасных поселков. Спасибо, до свидания.